Здравствуйте! И сегодня снова с вами я, Оксана Платицына. Сегодня речь пойдет о вашем праве, ваше право знать и выбирать. Речь сегодня пойдет о том, как проверить объект, продавца и правила 70% от кадастра. По объекту смотрим две основные вещи. Существует ли объект юридически, зарегистрирован ли он в Росреестре, и кто является собственником. Какие документы мы запрашиваем у продавца для того, чтобы оценить правовую способность объекта и его владельца? Запрашиваем правоустанавливающие документы. Это либо договор купли-продажи, договор мены, договор дарения. Это свидетельство о праве на наследство, а может быть это справка о выплате, ЖСК. Выписка из ИГРН, из которой будет видно, кто является собственником объекта, его технические характеристики, а также нет ли обременений или ограничений. Для жилых помещений дополнительно нужно выяснить, кто имеет право пользования. Нужно будет заказать справку о регистрации, выписка из лицевого счета или домовую книгу. Выяснить семейный статус продавца, Если согласие супруга, заявление «в браке не состоит, либо объект приобретен не в браке», брачный договор или соглашение о разделе совместной собственности, решение суда о разделе супружеского имущества. Необходимо проверить, в каком финансовом положении находится продавец, нет ли судебных споров по объекту продажи, не является ли продавец банкротом. Инструменты для проверки – это база арбитражных и районных судов. Помните, ваше право знать. Ваше право знать и выбирать. Итак, правило 70% от кадастра. В чем же оно заключается? Заключается оно в следующем. Если объект продается, и объект был приобретен после 1 января 2016 года, то необходимо кадастровую стоимость объекта сравнивать с продажной стоимостью, которая была установлена на 1 января года, в котором будет осуществлен переход права собственности. Многие путаются в этом вопросе, какую же стоимость указывать, а мы с вами разберемся. Итак, объект продается выше чем 70 процентов от кадастровой стоимости. Тогда берем за основу стоимость для расчета налога, ту, которая указана в договоре. Но если объект продается ниже чем 70 процентов от кадастра, то берем все равно 70 процентов от кадастра. Разберем пример в цифрах, после чего все станет ясно. Итак, Кадастровая стоимость объекта 10 миллионов рублей, в договоре прописано 8 миллионов рублей, 70% от кадастровой стоимости это 7 миллионов рублей. Какую цифру возьмет налоговая для исчисления налога? Напишите, пожалуйста, в комментариях, и мы с вами это обсудим. Ваше право знать, ваше право знать и выбирать, а мы вам в этом поможем. С вами была Оксана Платицына, до новых видео, пока!